Здравствуйте, друзья! С вами вновь портал VFOG, российский голос виртуального автоспорта. И на ваших экранах сейчас Макларен Алексея Апарина, который, нет, вовсе не выиграл пол на 14 этапе чемпионата VFOG Back in History, который проходит на трассе Шанхай. Но этот пилот один из, скажем так, основных претендентов на победу. Всего у нас в этой гонке стартуют 9 машин И поэтому, вполне возможно, гонка может оказаться несколько, я бы сказал, скучной Хотя, с другой стороны, все-таки в Австралии в прошлом этапе у нас финишировало всего 4 машины И скучно там не было Поэтому теперь поговорим о квалификации на этот раз на квалификации было сухо, и новый формат, который действует с прошлого этапа, особых при... сюрпризов не принес. Участвовало 8 пилотов. Один из 9 сегодня стартующих стартует из боксов. И, в принципе, те силы, так сказать, результаты, которые показывали пилоты на практике, почти полностью повторились в квалификации. Особых сюрпризов не было, квалификация прошла относительно быстро и спокойно. Результаты ее не то, чтобы совсем уж какие-то стандартные, одна неожиданность, ну или скажем так, две есть, но не более того. И теперь, собственно, пора бы уже перейти к самим результатам этой квалификации. На пол позиции Евгений Баринов, который эту гонку едет за Игуар. На втором месте Богдан Холошевский, который последнюю гонку в этом чемпионате едет за Феррари. На третьем месте Алексей Опарин на Макларене, вот как раз между этим. Ты первый тройка пилотов, развернулась основная борьба. Баринов проходил квалификацию раньше всех, потом Холошевский не смог побить это время. Ну а Апарин, который проезжал квалификацию между ними, свою попытку единственную, он показывал время намного быстрее их обоих, но в самом последнем повороте слишком широко зашел, вылетел на поребрик, потерял кучу времени и в итоге он только третий. На четвертом месте Джордан Никиты Богданкова, дебютанта прошлого этапа. Лишь на пятом месте напарник Холошевского Антон Плешков, напарник по Феррари, который, в отличие от Холошевского, едет пока как бы последнюю гонку за э, Феррари, потому что на следующие два этапа он поедет за Рено, но в отличие от Холошевского, он в Феррари еще вернется. А на шестом месте Александр Никишин на BMW Williams. Далее. Четвертый ряд полностью оккупирован зауберами Зауберами Дмитрия Семкина и Артура Бореева, который вернулся впервые с Германии Хакенхайма 2001 года, 11 этапа чемпионата. Ну а на девятом месте стартует из боксов Алексей Ермаков, просто по той причине, что на квалификации в субботний не присутствовал. В общем-то, все. Еще, наверное, стоит упомянуть о том, что, к сожалению, ни в квалификации, ни, как вы уже, наверное, сами догадались в гонке, не сможет принять участие Юрий Воронов. Возможно, потеряет ценные очки, хотя, как знать, ведь за чемпионат он борется с Холошевским и Опарином, ведь ни тот, ни другой не застрахован сегодня от схода. Ну что ж, посмотрим. В принципе, к старту все готово И а, сейчас гонка вот-вот начнется Уже загорается красная огни светофора К сожалению, с этим подергиванием пока ничего не могу сделать Но она, наверное, исчезнет, когда пилоты примут старт Пошла гонка а, К сожалению, неудачная камера Апарин проскочил обоих! Апарин лидер! А, Баринова выносит кто-то из залберов а, Скорее всего, это был Семкин, возможно, я ошибаюсь Оп оп опарин в гравии, посмотрите Значит, вот у нас Ермаков выезжает, значит лидер у нас Кто? Лидер у нас Богдан Холошевский. Следом за ним Плешков На третьем месте и на четвертом Оба Залбера Впереди Дмитрий Семкин. Мы еще посмотрим повторы старта. Значит, на четвертом месте Артур Бореев. На пятом Никишин. На шестом Богданков. На седьмом Алексей Апарин. он продолжает гонку. Следом Ермаков и он замыкает пелетон, потому что Баринов у нас, к сожалению, сходит. Вот как раз то, о чем я говорил. Правда, говорила я все-таки это не о Баринове. То, что от схода никто не застрахован, даже при малом количестве пилотов. Итак, еще раз, скажем так, повторим. Порядок пилотов. Холошевский, Плешков, Семкин, Бореев, Никишин, Богданков, Апарин, Ермаков. Возможно, заметили, что есть некоторые, скажем так, на трассе спонсоры, которые для 2004 года как бы слишком уж современные. Их не было тогда. Например, АНГ. Ну, трасса бралась конверсия с серфактора. В общем, это не важно. На самом деле сейчас давайте смотреть повторы. Итак, это с камеры Холошевского. Итак, вот старт Он прорывается лучше Стартует лучше Баринова, но Апарин стартует лучше обоих, вы посмотрите Вы знаете Вот здесь чуть-чуть непонятно Но мне почему-то кажется, что это как раз Холошевский его и выбил. Хотя с другой стороны, там же очевидного контакта не было. На этой гонке вообще опробу, пробуется, так сказать, новый сервер. Почти со времен Каменного сервером был Воронов, а вот сейчас они пробуют пилоты сервера Антона Плешкова. Возможно, Холошевский понадеялся на этот сервер и как бы полез в такую атаку. Это вот опять же с камеры опарина. Вот он здесь активно прорывается, и что? Ну да, очевидного столкновение, я бы это не сказал, это все-таки лаг, но это Холошевский. То, что это Холошевский, это факт. А теперь давайте посмотрим, что случилось с Евгением Бариновым. Это камеры Дмитрия Семкина. Как вы помните, это у нас пока что, так сказать, главный подозреваемый. Ну да, контакт получился такой, я бы сказал, скользящий, но это Сёмкин. Именно Сёмкин сейчас повинен... Ух ты, ещё и с Пешковым сцепился. Но да, прорвался на третье место. Вот таким образом гонка потеряла одного из претендентов на победу. Uh, уже, наверное... К концу Нет, все-таки середина Не к концу, середина второго круга Лидирует у нас по-прежнему Богдан Холошевский на Феррари Его напарник Антон Плешков Прикрывает, если можно сказать Тыл лидера На третьем месте, вы не поверите Александр Никишин Который прорвался каким-то чудом сквозь стройные ряды залберов а Бореев вообще откатился а, На пятом месте Богданков, только на шестом борет. И его уже атакует Алексей Апарин Алексей Апарин вылетел в первом повороте первого круга Но движение продолживает, теперь, видимо, наверстывает упущенное Это самая длинная прямая И преимущество Апарина здесь очевидное И вообще даже... На свободной практике и э, квалификации опарин а это был лидер по максимальной скорости на длинных прямых Но посмотрите, Бореев не сдается Но, к сожалению Хотя, почему? Может быть и к счастью Все-таки опарин его проходит Следующей жертвой Апарина Тогда, по идее, должен быть Никита Богдантов. А здесь борьба между Сёмкиным и Никишиным но Никишин так просто не сдается. А с другой стороны, группа это очень плотная. Я имею в виду Никишина, Семкина, э, Богданков. И вполне возможно, что э, опарин с этой группой расправится быстро. И вылетает, вылетает Никишин. Ой, здесь еще и как-то... Ну, мягко говоря, он лагает А, вот посмотрите, вновь третий В общем, что-то сейчас с Никишиным не так Вот он опять вылетает Хотя, возможно, это вновь был лаг эм, Да, и посмотрите, как уже оторвался э, Почему-то вот в этом повороте многие вылетают Ну, точнее, не то, чтобы здесь непонятно почему Почему оно понятно, но Как-то уж э... часто они это делают а, уже третий круг заканчивает Холошевский. И только напрямую, вот как раз на этой... Да, отстает уже Плешков существенно. А вот Никишин каким-то чудом успевает, поспевает за Плешковым. А, и Богданков что, атакует Семкина Очень даже... А, ну а парень-то уже догнал их обоев. А, так что... А Богданков ошибается, но перекрывает э, траекторию. И не дает просто так пройти. Ну, не то, чтобы он перекрывает, просто он вылезает э, из зоны безопасности как раз перед носом опарина Да, очень интересно, но в первом повороте ошибается. И нет. Опалину не удается его обогнать здесь. Да, Семкин вылетает, вылетает Семкин. Они сейчас пройдут его, уже прошли. Семкин позади обоих Залберы откатились Залберы пропустили обратно всех, кроме Ермакова Евгений Баринов уже, видимо, покинул сервер Холошевский по-прежнему лидирует Так, это сейчас как раз поворот, который выводит на самую длинную прямую О, Плешков, Плешков далеко от этого места Никишин не отстает Богданков Опарин его не может обогнать Но если... А парень, а парень сейчас, по-моему, должен быть пятым. Да, пятый парень. И борьба сейчас с Богданковым идет на четвертое место. И, в общем-то, как раз с четвертого места Богданков и стартовал. А, дальше идет у нас Семкин, но посмотрите, а парень это просто точка на горизонте. Я даже не уверен, что вы ее видите. А, так, по-моему... Нет, нет. А где Богданков прошел? Нет. А... А... Бореев старается не отрыв... а... не отставать от Семкина, пока не так уж и хорошо это получается. А... Далее, ну Ермаков вообще, вообще Ермаков уже достаточно к ним, я бы сказал, подтянулся. Вполне возможно, он, если уж не оба Залбера, то Бореева обойдет. А, далее А, ну это вновь лидер Холошевский а, Отрыв от Прышкова продолжает расти и расти а, По-прежнему третий Никишин Но он а, лагает А Богданков как раз сейчас начинает а... Нет, он-то ничего не начинает А вот Апарин начинает главные атаки Вплотную подобрался Но пока преимущества у на ощутимого нету а, то есть, ну, мы, учитывая, что мы все-таки много чего знаем о мастерстве опарином Он, конечно, Богданку обгонит, но это не будет так легко И, в свою очередь, он приближается к Детишину, который ошибается довольно часто Ух, как низко вертолет над трассой а, Так, вот эта задержка картинки, если честно, не по моей вине В принципе, Богданкову сейчас тоже стоит задуматься о э, атаках на Никишина, потому что его даже. А вот здесь как-то напрямую, по-моему, совсем недавно они были намного ближе друг к другу. Никишин, кстати, тут можно сказать такую, ну скандалом я бы это не назвал, но небольшую так ссору устроил дело в том что Алексей Опарин, который напоминаю регулярно собирает так называемые сборки моды на этап здесь он решил использовать мод, ну собственно так и надо было 2004 года, но Опарин проходит проходит он Богданкова, да все, Богданков больше воздерживать не будет, и теперь а, парень займется Никишиным. А, так я продолжу. А, решил использовать так называемый Expansion Pack Мода RH 2004 а, В этих Expansion паках обычно а, раскраски болидов на каждую гонку, а, соответствующие как бы реальной Формуле-1. И иногда это еще и 3D-модели, которые там меняют спойлеры. На крылья, различные крылья и прочее, и Никиша ошибается на входе, и, и опарин его еще и сносит, но Никиша в общем-то, сам виноват, не, не стал он как-то небезопасно э возвращаться, и за счет этого он еще и Богданкова вынес, ну вы сейчас все сами прекрасно видели, а за счет этого не пустил Богданкова, а вот -а -а -а -а -а. <у?"> а за счет этого то всего, между прочим, у нас сейчас Алексей опарин на какой позиции? На третий. А это значит, что уже ничто ему не мешает догонять Антона Плешкова. Антона Плешкова, который все еще на втором месте, значит, Холошевский все еще на первом. А на последнем, а, вот, как раз то, о чем я говорил, Алексей Янмаков, но он догнал Бореева. Или же это Семкин? Нет, это Бореев. А, так я продолжу про Никишина. А, так вот, и опарин ставил всю эту часть expansion пака именно соответствующую на китайский гран-при, и посмотрите, Ермаков пользуется преимуществом скорости Макларена и проходит, ну, преимущество и нет, пытается сопротивляться Болеев, но у него не получается а что я имел в виду под преимуществом скорости Макларена, ведь физика-то одинаковая, но с другой стороны физика одинаковая, но настройки-то разные и черт, чем черт не шутит ведь наверняка же все-таки опарин-то хоть какими-то настройками с Ермаковым делится, а может и нет. Но, тем не менее, как и э, как и опарин, Ермаков имеет э, преимущество в максимальной скорости на прямых перед э, Бореевым. И это помогло ему осуществить обгон. Э, не так уж и далеко впереди него Дмитрий Семкин. И вполне возможно, он тоже скоро станет жертвой Макларана. Э, далее, но ну это я, как вы поняли, мотаю в обратном порядке. Здесь у нас Богданков, который, видимо, теперь застрял за Никишиным А вот, посмотрите, Апарин уже догнал не... Догнал Плешкова Вот почему сейчас Хлошевский так пытается Нарастить отрыв и уехать Потому что он прекрасно знает, что Рано или поздно Апарин пробьется на второе место А там, чем черт не шутит, и Борьба за лидерство с другой стороны, опять же, стоит вспомнить, что разные тактики, и вы знаете, я все-таки уже таки закрою эту тему с Никишиным. А, дело в том, что Никишин, видимо, очень любит... И что, обгон? Обгон нет пока. Никишин, видимо, очень любит раннюю версию Болида Вильямс 2004 года, которую, как вы все, наверное, знаете, отличали этакие моржовые клыки. На носовом обтекателе Но команда отказалась от этих э, Клыков, от этого аэродинамического решения Начиная с Гран-при Венгрии 2004 года Китай был, естественно, после Венгрии Поэтому в экспрэншн-пак эти клыки не попали видим свои сами видели Вполне такой обычный носовой обтекатель И Вот Никишу это не понравилось Он хотел поездить на машине с клыками И в честь этого Как бы немножко э, Устроил такой небольшой Скандальчик но, тем не менее, совсем он бойкотировать эту гонку не стал И даже в следующем этапе, на следующем этапе он будет напарником Холошевского по Вильямсу На одну гонку переходит Холошевский туда а затем Халашевский переходит в Торо Росса уже до конца сезона. И вот как раз на этапе Венгрия 2006 и атакует опарин. В Венгрии 2006 Никишин тоже будет партнером Холошевского, но по Торо Ну, Плешков это тоже. Это не Никишин, которого можно пройти просто за счет вылета. Здесь, наверное, придется помучиться так же, как и с Богданковым. Борьба очень интересная, знаете, если сейчас в первом повороте опарин не обгонит, то... А он, видимо... А может и обгонит. А, с толчком, с толчком, но проходит. А, был контакт, и из-за этого контакта заходит опарин широко, но Плешков не успевает. Поэтому у нас опарин пробивается на второе место. А это уже угроза для Холошевского. Хотя, возможно, сейчас их темп будет равным, мы не знаем стратегию эм, и тактику. Но как бы там ни было, давайте посмотрим, где сейчас Апарин. Э, Апарин начали второго сектора, где Холошевский. А Холошевский уже едет на третьем. Вот такой вот отрыв. Э, последним у нас едет, да, естественно, Артур Бореев, потому что Ермаков его обогнал. Э, но Ермаков пока... О, она атакует Семки, да? Как вовремя. Я как раз хотел сказать, что когда Апарин атаковал Плешко, я хотел сказать, если он его сейчас не обгонит, я хотел переключиться сюда. И, в общем-то, переключился сейчас сюда вовремя, потому что... Ух ты! Выносит Семкина, Выносит, не рассчитал. Но пропускает, или... Ну, хотел, по крайней мере, пропустить. Что, пропустит? Да, пропускает и делает все по правилам. Но это не значит, что она больше не будет атаковать. Вовсе нет. Атаки он сейчас как раз продолжит. Но Семкин ошибается. И все, теперь уже, наверное, все-таки Ямокова его пройдет. Проходит, да, уже однозначно. Это был обгон. Э -э, в общем, и посмотрите что. Семкин попытается отогнать позицию. И у него это получается. Посмотрите, закрывает просто калитку. Достаточно, я бы сказал. Ну, не то, чтобы не по правилам, но нагло. И Ермаков заходит слишком широко. И да, борьба здесь отнюдь не окончена. И да, вынудил слишком широко зайти в последнем повороте. Но теперь Ермаков опять приближается, потому что, в принципе, то он быстрее. И есть контакт, но... Не разворачивает и сбавляет газ Чтобы за счет этого не обогнать Опять же, все по правилам Но вновь, посмотрите, приближается По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть Но нет, здесь, здесь не та траектория Атаковать было бы глупо Вы знаете, погорячился я Пока что, о, очень даже интересная гонка Даже, знаете, хотелось бы прерваться Но боюсь это делать, честно Потому что в любой момент может быть атака и едва сейчас одна из таких не получилась И да, эта атака не вышла у Алексея Ербакова, но он быстрее и вот-вот э, вновь предпримет атаку Попытку атаки э, подожди к Дмитрию Семкину, но Семкин вновь ошибается в этом повороте И контактная борьба борт борд борт И никто не хотел уступать, не хочет и... Но э, все-таки э, Ермаков Семкина переигрывает ну теперь я думаю в отличие от прошлого круга тут наверное все-таки нет шансов. Хотя вот в этой фазе такое впечатление, что Семкин быстрее и нет нет теперь уже позицию не отыграть и Дмитрий Семкин опускается на седьмое место. Посмотрим, удастся ли Алексею Ермакову. Ух ты, я только хотел сказать. А Никишин еще ошибается. И в итоге его проходит сначала Ермаков. А теперь может пройти и Семкин. Видимо какой-то разворот. Но слишком широко заходит. И что? Нет, в улитку... И опять лагает Никишин. Никишин ошибся, видимо, где-то на выходе. С последнего поворота это стоило ему позиции. Семкин все еще седьмой. Никишин шестой. А, Ермаков. Уже получается пятый. По-прежнему четвертый у нас Никита Богданков. Третий Плешков. Второй парень. <клёх> и лидирует Холошевский. А, в последней в гонке идет... И там кого-то вынесло Семкина. Семкин улетел далеко в самый конец зоны безопасности. Ему заднее крыло. А, теперь он последний в гонке. И что? Он сходит? Да, он сходит. У него молчит мотор. Да, к сожалению, второе, вторая гонка в нашем чемпионате для Дмитрия Семкина и второй подряд сход. Итак, лидирует Холошевский второй опарин, третий э, Антон Плешков, э, четвертый Никита Богданков, пятый теперь уже Алексей Ермаков, э, шестой Никишин и седьмой теперь э, Артур Бореев, он же и последний. Так, это Никишин, а что я не вижу здесь Ермакова, в принципе, должен быть близко. А, нет, он далеко, и, знаете, предлагаю посмотреть повтор, что случилось там с Семкиным, почему он вылетел, что стало причиной. Ну, знаете, из того, что нам начинает показывать с камеры Никишина, уже можно сделать вывод, что виноват он. Итак, вот, здесь он выходит слишком широко, Семкин успевает пройти. Простите, никакая... Вот. Здесь, а, а то, что нет сейчас заднего крыла, это ошибка игры И вот здесь Никишин, ну просто это наглый вынес э, Никишин сегодня лагает, но влага тут не было, это очевидно И вот в результате этого Крыло отвалилось за счет удара э, С Никишиным столкновение А потом, видимо, Семкин долетел об стену И уже стена, видимо, и прикончила мотор Досадно Продолжаем смотреть. Это достаточно интересное гран-при Китая чемпионата VFOC Back in History. Лидирует у нас по-прежнему Богдан Холошевский. Его лидерству пока ничего не угрожает, ибо Алексей Апарин слишком далеко, и более того, мне кажется, у него не получается сокращать отрыв. Он либо действительно не в состоянии это сделать, либо он сокращается слишком медленно. Давайте посмотрим. Начинает второй сектор Богдан Холошевский, где Апарин, опарин начинает только лишь этот круг. Первый поворот, вы знаете, ну конечно не дело на это отвлекаться, но тем не менее, я вот сегодня посмотрел квалификацию реального Гран-при Китая 2004 года в первом повороте, испортил себе сразу же разворотом квалификационную попытку Михаил Шумахер. И пришлось ему стартовать после этого с последнего ряда вместе, если не память не изменяет, с Жан-Марией Бруни. А, ладно уж так и быть. Не будем на это отвлекаться. Апарин идет вторым. И вот посмотрите. Апарин сейчас заканчивает второй сектор. Да, вот как раз сейчас на торможении пересечет черту. Ну вот сейчас. И где Хлашевский? Ахлашевский заканчивает уже весь круг. Вот так вот. А, где Плешков? А вот Плешков близко. Нет, он, конечно, раз его. А парень обогнал у него... Это не значит, что он сокращает отрыв. Вот, смотрите, тем более с такими ошибками. Но он не слишком сильно отстает. И Пешков тут явно может рассчитывать на подиум, если доедет. А Богданков, в принципе, тоже не сильно отстает. Только не могу понять какой-то поворот. А, это не поворот, это прямая. Действительно, Богданков совсем не отстает от э, Плешкова. Даже удивительно, почему не может его догнать. Ас так близко держится. Э, постепенно по чуть-чуть приближается к Богданкову и Ермаков. Э, э, далее у нас Никишин после схода Семкина и э, Бореев. А, Ну это, наверное, камера, которая следит за Семкиным, потому что он сейчас в боксах, он еще сервер не покинул. И, так сказать, сейчас мы наблюдаем трассу глазами лидера гонки Холошевского. Я не знаю, видите ли вы, но я вот вижу в эту -то точку, вот сейчас это уже очевидно, видно, что кого-то на круг Холошевский обгоняет, вопрос только в том, кого. Мне кажется, что это либо Ермаков, либо Никишин, но с другой стороны... Что там делать Ермакова? А, наверное, мы сейчас весь круг посмотрим глазами Халашевского. Я бы вам, знаете, как по обыкновению, как это делаю иногда и я... А вы знаете, это не Никишин, это Бореев. Более того, в первом повороте его разворачивает в этой улитке. А, я бы мог вот вам сейчас, как по обыкновению, как делаю я, как делают и другие комментаторы, называть вот в процессе этого круга повороты, но дело в том, что... Чуть-чуть вот как бы подрезает. Но дело в том, что на Шанхайской трассе повороты имеют, как бы, числа, номера, порядке, в котором они идут, а имен не имеют. Может быть, за счет того, что слишком новая трасса, может быть, за счет того, что у китайцев нет фантазии. Как бы там не было. А вот сейчас это уже... Явно Никишин маячит перед Холошевским. и более того, у меня есть такие смутные подозрения, не он ли, не его, не он ли, не Никишин ли развернул там Бореева, хотя нет, мы его там не видели. И пора бы уже посторониться пилоту БМВ по Вильямс по отношению к своему напарнику последующей гонке, что он здесь в принципе и делает, вот только пока не тормозит. В принципе, еще бы продлил бы он э, до самого поворота, это было бы уже опасно. Но все-таки пропускает, и Халашевский заканчивает очередной круг. На пидстоп пока не заезжает, что, в принципе, нам, вот мы смотрим дистанцию, дает повод подозревать, начать его подозревать в тактике одного пидстопа. Так, а парень только выходит на прямую вот эту самую длинную Которая составляет основную часть третьего сектора А вот Плешков только сейчас будет на эту прямую выворачивать Здесь поворот тоже Вот если бы, наверное, не было такого закрученного первого поворота То, может быть, этот поворот назывался бы улиткой Тоже он имеет такое закрученное действие Только здесь надо не замедляться на выходе, а наоборот ускоряться как раз на эту прямую И есть небольшой бэнкинг а, так, упа, у нас Ермаков-то четвертый стал это что же он догнал да вот знаете, мне кажется, может быть а, Богданков на пидстопе был можно было бы посмотреть повторно. нет, учитывая, какое у Богданков было такое небольшое преимущество и сколько он сейчас потерял, я думаю, что на пидстопе побывал в принципе, если ехать на тактику двух пидстопов, то уже пора Пора и на первый пидстоп пилотом заезжать. А пока он был, видимо, на этом своем пидстопе, его Холошевский успел отъехать на круг. Ну да, здесь явно э, Богданков был на пидстопе, потому что мы же не видели, чтобы Холошевский его <coughs> напрямую на трассе. Обгонял на круг, мы видели, как он обгонял Никишина. Поэтому, наверное, можно сказать, что если сейчас эм, темп Ермакова не сильно превосходит темп Богданкова. Если Ермаков его не нарастит, то э, то, что он сейчас обгоняет Богданкова, видимо, явление временное. Потому что еще немного и, видимо, тоже придется Ермакова заезжать на пик хотя, возможно, он едет на тактике одного пик с другой стороны, здесь тогда можем задать вопрос, а почему же он так быстро едет сейчас в гонке по отношению к своим соперникам? Или же почему остальные так едут медленно? Ну, это сейчас мы не можем ответить на этот вопрос. На этот вопрос ответит время и развитие событий в гонке. А, Никишин по-прежнему едет на своей, скажем так, не совсем, честно, заработанной э, э, шестой, по-моему, позиции. Да, шестой. И единственный, кого он сейчас опережает, это Артур Бореев. А, тот самый Артур Бореев, как многие до сих пор, наверное, его называют, который а, в.. 7 этапов назад, на седьмом этапе, а, устроил массовый завал на старте Феррисе. А, может быть.. Многим он запомнится только по этой причине, хотя и это не совсем справедливо. Едет он сейчас, он последний оставшийся представитель команды Заубер на трассе. Теперь у нас лишь Феррари и Макларен имеют по две машины на трассе в данный момент. Заубер предпоследний, так сказать, из... Из рода Залберов без БМВ. Хотя в 2010 году команда вновь выйдет на старт. Э без БМВ, так скажем. Э э а этот Залбер является слегка измененной версией болида Феррари 2003 года. А, а вот как раз второй такой Залбер стоит сейчас в боксах, ибо Дмитрий Семкин сошел. Э э так, Халашевский по-прежнему на первом месте. Э вы знаете как-то приблизился резко опарин, или мне это кажется? Или Холошевский побывал в боксах? Да нет, мы бы это заметили. Вот кто еще точно не побывал? Это Ермаков. Знаете, не могу я сказать, догонять ли Бореев Никишина, но в принципе недалеко, недалеко относительно. Может быть, действительно начинает догонять в вскоре догонит. И тогда уж еще станет, наверное, последним. Хотя, как знать, тактики, может быть, у них отличаются. Это важно. Вновь наблюдаем трассу глазами Богданкова. Вот, к сожалению, у нас была несколько кругов назад интересная борьба между э, Ермаковым и Семкиным, но Семкин сошел, Ермаков обг... обогнал еще и Никишина, и теперь у нас, к сожалению, пока борьбы нет. А, напоминаю, на первом месте сейчас лидирует в гонке с огромным пока что преимуществом Холошевский на Ферраре. За ним, как... как раз его глаза мы сейчас смотрим на трассу, Алексей Апарин, Макларен, Мерседес. Далее напарник по Феррари Флашевского, Антон Плешков. На четвертое место пробился, стартовав, между прочим, из Питлэйна. Алексей Ермаков тоже из Макларен, Мерседеса. На пятом месте сейчас Никита Богданков, Джордан Форд. На шестом месте Александр Никишин, Вильямс, БМВ. И Залбер Петронос, Артур Борев, седьмое и последнее пока что место. А это, ну, не глазами, а точнее в глаза мы смотрим Алексея Ермакова. Из камеры, которая установлена, скажем так, прямо за рулем. И заезжает в боксе. Вот сейчас будет достаточно интересный момент. Давайте посмотрим, успеет ли... Ой-ой-ой, может ведь и не успеть. Наверное, действительно у Ермакова был очень высокий темп успеет ли его сейчас опередить Никита Богданков а ведь может и успеть по моему по-моему, они сейчас борт-борт будут идти успевает но опять же сейчас будет борьба потому что Ермаков может поехать быстрее с другой стороны резина у него свежая значит ее нужно сейчас сначала прогреть с другой стороны Богданков может ошибиться вот у нас борьба появилась. Давайте посмотрим. Сейчас ничего точно интерес более интересного на трассе нет. И... Нет, здесь еще рано было атаковать. Да и пока и непонятно. Может быть, Богданка сейчас быстрее поедет на своем Джордане. Вот опять же, прелесть этого чемпионата в равной физике, и все зависит от пилотов и того, как они настраивают машину. И э, здесь фраза о том, что Джордан может поехать быстрее Макларена, звучит не так, скажем, фантастично. И, знаете, похоже, чуть-чуть оторвался Никита Богданков от своего преследователя. И, похоже, я был прав, утверждаю, что третья позиция Ермакова явление временное. Потому что, по крайней мере, и сейчас э, Ермаков, посмотрите, Дагнать просто не в состоянии. Вот разве что на прямой сейчас, может быть, приблизиться, напоминаю, у Макларена, в этот уикенд э, оба, я бы сказал. Ну, вот насчет Ермакова у нас были сомнения, а Алексей Апарин однозначно подготовили машину, которая на длинных прямых имеет преимущество перед остальными по скорости. Э, как это, кстати, было у Апарина в Хоккенхайме, потому что... И это принесло ему победу Хотя мы, конечно, там видели дважды столкновение Холошевского и Баринова Но, тем не менее Там тоже Опарин имел колоссальное преимущество в максимальной скорости С другой стороны, в Хаттингхайме это как раз то, что нужно В Хаттингхайме старая конфигурация ну что ж, э, ожидали мы борьбы, борьбы у нас не получается, по крайней мере прямой борьба идет позиционная, потому что э, Богданков каким-то непостижимым э, образом отрывается от... Ермакова. Ну, насчет непостижимого это я сейчас неправильно сказал, потому что э, понять этот способ можно, но действительно ситуация у нас скажем так э, мы немножко не того, наверняка с вами ждали. Никишин вылетает а, но этим не воспользуется Артур Борей, потому что Артур Борей в боксах. А Никишин вылетел ну, конечно, в улитке первого поворота. А в боксах у нас еще и Опарин, но нет, э, опасная ситуация не получилась, потому что э, пропустил, э, точнее, подождал, пока Опарин пройдет перед ним. Э, и его проходит Плешков. Э, хотя Плешкову еще придется заезжать на пидстоп, а вот э, то, что касается Холошевского, тут напрямую, вы знаете, уже если позволите мне такую фразу, попахивает тактика нового который в принципе он чаще всего и предпочитает. Но с другой стороны, вот опять же выезд из боксов. Сейчас может быть Апарин попытается вернуть позицию. Он заправлен сейчас больше, но видимо у него, скажем так, более свежий. И знаете, ух, как резко приблизился в этом быстром повороте. И в этом тоже, хотя вот этот поворот уже медленнее Хотя, вы знаете, я вам скажу, многие немножко недооценивают резину Считают, что когда бак пустой, быстро можно ехать И на изношенной резине, вы, друзья мои, ошибаетесь, если вы в этом очень сильно уверены Потому что далеко не всегда так бывает Поверьте, иногда бывают такие случаи, когда даже при пустом баке изношенная резина делает машину достаточно медленной и атака с липстримом но Пройти не получается, но заставляет Плешков выйти слишком широко, но сам немножко не рассчитывает траекторию и борьба продолжается, но нет, видимо здесь все-таки обгонит с другой стороны Плешков внутренняя траектория и Плешков сдерживает позицию, но это видимо ненадолго, потому что сейчас вновь достаточно длинная, прямая и сможет воспользоваться преимуществом по максимальной скорости, но мне кажется, да... Плешкова более выгодная траектория, потому что по внутренней здесь заходить в эту улитку неразумно. По крайней мере, в ее начале. С другой стороны, вот сейчас Плешков едва, едва не заходит слишком широко, чтобы пропустить опарина. Но он этого не делает, и борьба продолжается. Сейчас будет сектор, где атаковать возможно, но достаточно тяжело. Здесь только можно ждать ошибки Плешкова или слишком широкого захода в траекторию. Здесь, конечно, никакой атаки быть не может. Этот поворот кажется вот шпилька. В медленных поворотах иногда кажется легко гонить Но здесь траектория так устроена, что здесь тяжело ошибиться И открыть калитку Здесь как-то, знаете, вот в этих двух поворотах уже очень резко приближается Алексей Апарин и таранит и разворачивает Плешкова. Посему должен его сейчас пропустить Что он, в принципе, и делает, переборщил Да, был быстрее, но перебрал да, вот теперь Опалин может смело продолжать атаки. Ермаков тоже держится за Богданком, но пока на том же всем самом расстоянии, как мы его несколько кругов назад и покинули, и здесь борьба ничуть не возрастает. Вновь какие-то проблемы у Никишина в последнем повороте. Бореев... А, нет, простите, я хотел сказать, что он его настигает, это от них не так. Продолжает атаки свои на... Антона Плешкова за второе место. С другой стороны, еще раз хочу напомнить, что Плешков может поехать на пидстоп совсем скоро. Может быть, да, здесь уже, наверное, все-таки э, он, как и обе Феррари, видимо, идут на тактику одного пидстопа. Хотя, впрон, впрочем, для Плешкова еще не поздно, так сказать, для них, для обоих еще не поздно заехать в бокс. Однако здесь, по крайней мере, затянуты два пидстопа. А может быть, один и в улитке, как пробует, но... Это не совсем выгодная позиция с, К сожалению, немножко ошибся и, Но эта позиция оказывается выгоднее на выходе из улитки И опарин берет верх над своим соперником Из злостной, я бы сказал, конкурирующей команды Потому что, как и в большинстве чемпионатов последний лет Формулы 1 Как раз в нашем в фокбеке в истории, Именно Феррари Макларен Пытаются, будут так сказать Будут главными уже главные соперники в борьбе за Кубок Конструкторов Ни одной команде уже его взять не удастся На третьем месте в Кубке Конструкторов бывший Бенетон, а ныне Рено Хотя, видимо, раньше, чем в следующем этапе, мы ни одной машины именно Рено, а не Бенетон, на трассе не увидим Последним был как раз Плешков на Бенетоне в Кокингхайме и посмотрите, как сразу уходит вперед Ермаков. Ну, очевидно просто, что э, Ермаков был быстрее, как, видимо, сейчас уже быстрее Ерма... э, Только там был опален, а вот Ермаков здесь, потому что как э, он э, догнал все-таки Богданкова. Где-то Богданков, может быть, ошибся, а вдвоем они еще и догоняют Залбер э, Артура Барева. И чуть-чуть срезал этот поворот. Ермаков За счет чего получил преимущество И э, эту скорость он чуть-чуть не рассчитал Но опять же пропустил Богданкова И все делал честно Мне кажется, здесь на этой прямой Атаковать не получится Поэтому я посмотрю, что там творится с остальными э, Никишин э, Бореев э, Так, это Холошевский, он по-прежнему не на пидстопе Ермаков уже далеко впереди И мы вновь возвращаемся к этой э, Борьбе пилотов Ермаков слишком широко выходит из поворота Последнего Теряет на этом немного скорости Но здесь в улитке слишком широко Но Ермаков в принципе тоже широко зашел Поэтому вот Пока так сказать, борьба переносится на следующий раунд. Следующий раунд будет, когда Ермаков вновь достигнет Джордан на расстоянии атаки. В принципе, достаточно интересная борьба на трассе. Единственное, чего я боюсь, это того, что сейчас Ермаков... Ну, конечно, с одной стороны, было бы, конечно, здорово, если он сейчас обгонит Богданкова. Но, с другой стороны, как только он его обгонит, он наверняка уйдет вперед. И у нас, наверное, на этом на трассе борьба и закончится. А ведь э -э, середина дистанции еще даже не прошли пилоты. Э -э, вновь, как и круг назад, они догоняют. Я между Богданков и Ермаков догоняет Артура Бореева. Обгоняют на круг. И кто-то на пидстопе. Мне кажется, что это Александр Никишин. Да, это действительно Никишин. Ну, в принципе, вполне нормальный питстоп для БМВ «Вильямса». Здесь Бореев вынужден выйти, вылететь в зону безопасности, чтобы пропустить дуэлянтов. А, так, это Холошевский, и это выход из улитки. Значит, в очередной раз он проехал круг и не посетил пит-лейн. А значит, действительно, видимо, тактика одного питстопа в исполнении обоих пилотов команды «Феррари». Поэтому возвращаемся к нашим дуэлянтам. и, -и Богданков ошибается в улитке, но... Успевает перекрыть калитку Ермаков не успевает в нее протиснуться Но здесь широко выходит Однако Ермаков тоже чуть поднимает педаль, ногу с педали газа Поэтому не получается очередная атака Однако можно сказать, что очередной раунд борьбы начат Потому что вновь подобрался к Богданкову на расстояние атаки Ну, до этого поворота, по крайней мере Продолжают, продолжают битвы пилоты, которые стоят на пороге, скажем так, подиума. Едва ли кто-то из лидеров, я имею в виду две Феррари и Макларен опарина, пропустят кого-то из этой пары на подиум, но борьба не шуточная и борьба за чти. С одной стороны, Богданков, который дебютировал на прошлом этапе, немного много ни мало, Который как бы старается набрать как можно больше очков Учитывая, что до конца чемпионата, в общем-то, остается э, достаточно мало этапов С другой стороны, опытный, который наездил весь чемпионат Который является самым почти что стабильным пилотом чемпионата Который вновь сейчас атакует дебютанта, б... дебютанта прошлого этапа И которому нужно завоевать очки для команды, которые борются в кубке конструкторов с другой стороны, у достаточно вольготное преимущество. И, в общем-то, между четвертым и пятым местом разница всего в одно очко. Ну, никак, никак, не получается. И здесь все-таки, видимо, проходит. Да, очередная ошибка в улитке. Третья или четвертая подряд все-таки стоит Никити Богданкову четвертого места. Сейчас он пятое. И едва ли у него теперь получится вновь пробиться на четвертое место, как он это сделал, э, удержал место во время серии Питстопов, стопов. Сейчас у него такой номер, наверное, не пройдет. Э, так что с одной стороны мы увидели обгон, с другой стороны э, все-таки борьбы на трассе сейчас больше нигде нет. Хотя вот вы знаете, интересно, вот Никишин вышел на длинную прямую. А нет, простите, я думал, что Бореев недалеко позади, а оказывается все-таки далеко. Только что мы видели, как Пешков проехал последний поворот, значит на пидстоп он вновь не едет, а, зато и Холошевский тоже не едет. Более того, видимо, совсем немного остается до момента, когда Холошевский обгонит своего напарника на круг. В общем, преимущество... преимущество Холшевского, знаете, колоссальное. Потому что сейчас все, что может спасти в борьбе за победу э, опарина, это какая-нибудь неприятность Холошевского, неприятность вроде э, какого-то механического сбоя машины, вроде какой нибудь ошибки э, лидера гонки, ну или же на худой конец э, дисконект. Хотя это в F1 Challenge вещь на редкость редкая, Такая вот нестандартная фраза получилась. Так что, наверное, опарина спасет сегодня.. Если только спасет, конечно. Чудо. А с другой стороны, скажем так, Холошевского может ждать какое-либо наказание вполне, потому что он все-таки не будем забывать, почему опарину пришлось в начале гонки продираться сквозь ряды остальных пилотов на второе место, да просто потому, что он был позади Хлашевского на старте на одну позицию, пробрался на первых метрах через него и Баринова, который стартовал в полы, но Хлашевский выбил э Парина. А, а Сёмкин выбил как раз самого Баринова. Вот, кстати, мы говорили, что жаль, что сошел Сёмкин, но с другой стороны может быть такое вот наказание его постигло, а с другой стороны, все таки Нехорошо вообще, в принципе, когда пилоты сходят, и неважно, за, за что они этот сход получают и по каким причинам. Э, в принципе, тоже несправедливо выбил Сёмки на Никишин. Э, и такие рассуждения о справедливости, знаете ли, можно вести до бесконечности. Э, По-прежнему все не заезжает и не заезжает на в боксы Халашевский, а Плешков вообще уже позади него, скажем так вполне в обозримом, так сказать, пространстве. А дело, точнее не дело, а дистанция. У нас близится напрямую к середине дистанции. Уже сейчас можно с твердой уверенностью утверждать, что Феррари, оба пилота команды используют тактику одного единственного питстопа. А где у нас Алексей Апарин? Алексей Апарин, ну, если так пойдет то, знаете, сейчас, в принципе, Холошевскому и уже пора заезжать в боксы, но <свят> с другой стороны, вот проедя они оба ищут кругов 10, э и Холошевский бы и он бы догнал на круг. Потому что он сейчас едет все равно быстрее него, несмотря на то, что апарин в боксах побывал. Э хотя, друзья, здесь это, наверное, все-таки логично, все-таки э -э ну может быть исключение из того, что я вам говорил, что не всегда так бывает, но здесь это, видимо, так, то, что и вновь не заезжают в боксы. А, а как раз здесь так, поднаблюдаем мы то, что едет быстро, а вот Бак-то пустой. резина -то, конечно, изношена. Резина наверняка жесткого типа. Ну, в общем, знаете, после вот. И посмотрите, как. Я как раз я не хотел сказать, как оторвался Ермаков, а сказать я как раз собирался именно об этой паре бывших теперь уже, наверное, дуэлянтов, ибо, посмотрите, Богданков, он что же, получается, у нас боксов тогда не был, когда мы как раз о нем говорили, это Ермаков его, получается, тогда обогнал не за счет пидстопа Богданкова. Тогда у Богданкова, знаете ли, дела уже плохи, если это его первый пит-стоп. Видимо, тогда его развернули, или что-то еще с ним произошло. пит пуст. Кроме единственного болида команды Джордан, больше никто сейчас пит не совершал. Как бы две Феррари на длинной прямой, причем впереди та, что непосредственно на трассе позади. <свят> вот такой вот веселый каламбур. Вновь они приближаются к дорожке на Кто тоже заедет первым, не плешков. Хорошевский заезжает, аккуратно минует то самое злосчастное для фанатов Маклара на место, в которое в гравины ловушку тут угодил Льюис Хэмилтон в 2007 году. Это было, я бы сказал, достаточно смешно. И не потому, что э, мне было приятно такая глупость в исполнении Хэмилтона, а просто потому, как это нам ком э, преподнес комментатор НТВ. И, если я не ошибаюсь, это был Александр Кабановский. Э, потому что, несмотря на критичность ситуации, и даже трагичность ее, если э, э, смотреть на ситуацию глазами, фанатам, э, глазами фаната Макларена, но все равно... Это было в исполнении, скажем так, в контексте комановского Очень смешно. После своего единственного, видимо, пидстопа, Холошевский продолжает гонку, и я вам даже больше скажу, он по-прежнему ее лидер. И посмотрите, какой отрыв. Холошевский сейчас... Это какой у нас поворот? А, это... Нет, это Холошевский, это не Плешков. Начинает второй сектор. А где опарин? Опарин даже еще круга не закончил. Так что, действительно, если... А парень сегодня выиграет гонку, то это будет в результате того, что случится чудо. Иначе не скажешь. Где Плешков? Плешков теперь не будет. Он, знаете, до того, как Халашевский заехал в боксы, он круга Халашевскому не проиграл. И теперь уже далек от того, чтобы проиграть круг. Хотя, с другой стороны, такими темпами. Тем более, ему сейчас тоже придется заехать в боксы. Он этого сейчас не делает. Видимо, еще на 1-2 круга у него есть запас топлива. Ермаков по-прежнему четвертый, но позади него Холошевский. Это уже, видимо, будет подготовка, скажем так, к обгону на круг. А, Богданков после своего пидстопа сохранил позицию, но теперь у нас Ермакова еще дальше. Никишин а, проигрывает уже достаточно много. Но он все еще впереди. А, впереди Артура Бореева, который еще больше ему проигрывает. Все-таки, знаете, как-то визуально кажется, что Бореев едет в этой гонке намного аккуратнее, э, стабильнее, но, тем не менее, по чистой скорости Никишину он проигрывает. Э, и, в принципе, кроме каких-то, опять же, неполадок, э, сходов э, или еще чего-то в этом роде э, в э, исполнении Никишина, я не вижу шансов для Бореева обогнать э, пилота команды BMW Williams тем не менее он сдается и продолжает гонку. Тем даже если он закончит ее, как он ее сейчас ведет, все равно это будет два очка за седьмое место. Только что, ну точнее уже секунд 20 назад вы видели как Ермаков пропустил Холошевского на круг. Он это сделал уже, если не ошибаюсь, второй раз за гонку. Теперь э, возвращаемся к вопросу, поедет ли у нас сейчас Плюшков э, на пит-стоп. В принципе, уже середина дистанции минула, и, в принципе, пора уже заезжать. Что он, видимо, и делает. Да, э, вот второй пит в исполнении команды Феррари, он же, видимо, и последний. Ермаков! Это что же? Вы знаете, Ермаков обогнал Плешкова. А значит, Плешков теперь-таки позади Холошевского в круге. Но главное не это. Главное, у нас сейчас, может быть, пойдет борьба за третье место, ибо Ермаков прорвался-таки на, скажем так, в призовую тройку. Вопрос, останется ли он в ней. Борьба здесь будет, и вот мне просто, так сказать, не мне даже, а всем нам, наверное, сейчас интересно, как же Плешков выйдет вперед, а выйдет он, если он вообще будет продолжать ехать в том темпе, в котором он ехал всю гонку, он выйдет вперед Ермакова, но всем нам как бы интересно, как же он это сделает? Он его догонит и перегонит, отгонит на трассе, или просто за счет того дождется, когда. Нермаков заедет на свой второй пит Ибо все-таки на тактике двух пидстопов едет второй пилот команды Макларен. По-прежнему, нет, пятым и не четвертым, конечно же, пятым едет Никита Богданков. Если ничего не случится, то в принципе пятым он и останется. А, шестым по-прежнему едет Никишин. И седьмым и по последним Артур Бореев. В принципе, да, лидер Холошевский, второй парень, третий Ермаков и четвертый Плешков. Начиная с пятого места, я вам только что всех перечислил. Э -э обгон на круг, Никишин э пропускает э Ерма Ермаков. И что? А Плешков вылетает... Очень неровно ведет машину Никиши, но все-таки он управляет болидом с клавиатурой, с обычной компьютерной клавиатуры, а не с манипулятора типа рук, как многие. Так что, видимо, эта дерганность объясняется именно этим. С другой стороны, на данный момент, когда проходила эта гонка, с клавиатурой болидом управляла Евгений Балинов, который, между прочим.. Почти, вы знаете, а по-моему даже и без почти. Во всех гонках, в которых он участвовал в чемпионате, не в многочисленных, конечно, но э, в, четыре, в четырех гонках брал полпозицию. Правда, ни одну пока э, преобразовать в гонку не удалось. Более того, две из них закончились обидными сходами на старте. Продолжает вести свой болит, видимо, к победе Богдан Халашевский. Ко второй победе, видимо, подряд, если она, конечно, состоится. Второй подряд в Феррари. Это, видимо, должно помочь команде догонять Макларен. Последняя это будет, даже если не победа, как я уже говорил, последняя гонка Халашевского в Феррари в этом чемпионате. Ибо, напоминаю, в Индианаполисе 2005 фашистский едет на Вильямсе вместе с Никишиным. А вот уже, начиная с Венгрии 2006 по самый конец чемпионата, фашистский едет на Тора Росса. Сейчас пилоты, кстати, начинают обсуждать э, трассу, где же состоится последний этап 2009 -го года первоначально этот этап вообще не должен был быть, скажем так, действительным. Этап планировали 2009 года делать, так сказать, бонусным, внезачетным. Такими эти гонки бывают, ну, я имею в виду вообще этапы внезачетные. Раньше не раньше были в Формуле-1 в прошлом веке. Сейчас они чаще в американских сериях попадаются. Хотели сделать просто незачетный этап. Таким образом, Интерлагос 2008 должен был стать последним этапом чемпионата. Но уже где-то к середине чемпионата передумали. Решили сделать полноценный этап 2009. Таким образом, 19 этапов в календаре. Трассу еще не определили. Кандидатов там множество. И Бахрейн, и Сипанк. Поговаривают даже об Абу Даби, Но на момент... Пока, на момент, когда вот именно эта гонка проходила, которую мы сейчас смотрим, еще трасса не была, так сказать, не прошла боевого крещения, не прошла еще первая гонка Формулы 1 в реальной Формуле-1 на этой трассе, поэтому еще мало кто, мало что знают об этой трассе. Так что посмотрим, там же еще может быть Сингапур, Валенсия, ну Валенсия это уж совсем как бы маловероятно, потому что Трасса большинству пилотов абсолютно не нравится И, в общем-то, с ними трудно не согласиться Ибо трасса очень скучная Не только с точки зрения борьбы, которую мы видели на реальных этапах Формулы-1 Но и вообще с точки зрения ее конфигурации По-прежнему Никита Багранков на пятом месте, не самое лучшее для него место по ходу этой гонки, но, по-крайней мере, по-крайней мере он едет на редкость стабильно и на редкость быстро, хотя, с другой стороны, он едет всего второй этап, судить сложно. И, он слишком широко выходил в улитки, теперь он решил зайти вовнутрь слишком много. Никишин далеко позади, может быть даже в районе трех четвертей круга. Еще дальше, примерно на таком же расстоянии, Артур Бореев, но уже по отношению к Никишину. Холошевский все еще первый, давайте посмотрим отрыв. Сейчас Холошевский проходит предпоследний поворот, шпилька после самой длинной прямой. После этого... Он за... После последнего поворота он закончит круг. И посмотрим, где опарин. Кончился круг. Алексей опарин. Еще заканчивает второй сектор. И это, обратите внимание, при том, что опарину предстоит еще второй пит-стоп. Так что, может быть, повторится ситуация Мильбурна. Прошлого этапа, когда Холошевский всех без исключения пилотов которые доехали до финиша правда таковых помимо него самого было всего трое обогнал на круг лешков продолжает э, движение на третьем месте но он продал подождите а почему на третьем потому что ермаков видимо заехал на свой пит-стоп ибо он не так поддалеко позади Школа. С другой стороны, мы уже, мы уже один раз сделали такой вот ошибочный вывод, и из него вышло, что э, Богданков тогда, видимо, все-таки пикстопа не совершал, когда мы в первый раз от него это подумали. Э, а сейчас, видимо, все-таки Ермаков был на своем втором стопе, да и по времени я бы уже сказал, пора. Но хотя, с другой стороны, тогда третья финальный отрезы гонки будет для Ермакова не самым коротким. А это в какой-то степени говорит о том, что вот-вот, может быть, на пидстоп и опарен заедет. Ну, сейчас он этого явно не сделал, ибо это начало второго сектора. Вот в этих поворотах очень много отыгрывает у Почти у всех своих пилотов, но с другой стороны... Как он отыгрывает, отыгрывает не на длинных прямых, но с другой стороны... А парень, в общем-то, по чистой скорости и был, по крайней мере, на практике, самым быстрым пилотом. Просто, как мы уже говорили, в квалификационной попытке слишком широко зашел в последний поворот. Там очень неровный поребрик и керб. Это стоило потери времени. Едва вообще не потеряла машину. А попытка в квалификации единственная, и... Если она была, так скажем, не реализована в результате вылета или какой-либо ошибки, то она не компенсируется, еще раз пройти попытку нельзя. Не заезжает пока в боксы, но, с другой стороны, для опарина это и не критично. Еще есть, так скажем, запас по времени, когда можно заехать на пидстоп при использовании тактики двух пидстопов, которые, собственно, Макларены в этой гонке и используют. Другое дело... Плешков. Вот успеет ли он догнать опарина, если тот зайдет на пидстоп, А я вам скажу, нет, не успеет. Потому что вот сейчас заканчивает второй сектор Плешков. А... Э, заканчивает первый э, опарин. То есть... Э, вопрос сейчас не в том, догонит ли Плешков опарина. Вопрос в том, успеет ли опарин догнать Плешкова на круг. Но я вам скажу, что тоже здесь, наверное, нет. Потому что опарину то еще на пик заезжать. Вот, все-таки не могу я немного понять, почему же так медленно едет Артур Борис. Давайте посмотрим с его камеры, может быть, увидим действительно какие-то ошибки. Вот мы уже одну видим, а вот и вторая следом за ней. С другой стороны, Никишин ехал не особо лучше. Ну, в общем-то, здесь позицию, тактику, я бы сказал, э -э, Бореева можно понять. Здесь важно просто доехать. Доехать и не помешать другим пилотам. Э -э, итак, еще раз заедет и опарин на пикстоп. Нет, он этого не делает в очередной раз. И у Никишина проблемы. А, нет, он просто пропускал кого-то из Макларонов. Э -э, и мне кажется, что опарина он пропускал. Да, действительно. Хотя нет, пропускал он Ермакова, потому что опарин выходит из улитки. Да, вот он позади Никишина и пропускал как раз э, Алексея Ермакова на круг. Но у Никишина продолжаются проблемы. Он э, впечатывается в стену. В середине второго сектора И, в общем-то, сейчас, наверное, главное для него, опять же, это доехать А вообще, после такого удара, несмотря на то, что визуально ничего не сломано Все равно после такого удара неплохо бы заехать на пидстоп Посмотрим, сделает ли он это Также стоит посмотреть, заедет ли на пидстоп Алексей Апарин, но Алексей Апарин сейчас в повороте, который выкручивает на, если так можно выразиться, на прямую, большую, длинную прямую, а вот э, Никишин. не тишин. там возле заезда на пит будет раньше. И нет, я уже он так направил машину, я уже был подумал, что он все-таки заедет на пит но он этого не делает и продолжает движение по трассе. Почему-то мне кажется, что позади... Нет, мне показалось, мне показалось, что позади Плешкова. И как широко Опалин выходит из последнего поворота. Он примерно вот такой вот вход в этот поворот и стоил ему, возможно, пол позиции. Тогда, бы, возможно, он бы не стал бы жертвой Флашевского в первом повороте. И даже более того, он только что обогнал, ну, видимо, перед этим неправильным прохождением последнего раунда прошел на круг бодроланка. Так что не теряет времени Даром и может быть рассчитывать действительно, что случится какое-то чудо, проблемы у Борейва. Вот такое движение по Паребрику не совсем безопасно. Тем не менее, у него получается выйти на эту прямую. А, да, после окончания борьбы Ермаков-Богданков а, борьба стала... Борьбы не стала. Гонка стала скучнее. Но, тем не менее, мы, в общем-то, увидели на сегодня, наверное, более чем достаточно. А, минула отметка в две трети, и... В общем-то, до конца гонки остается не так уж много времени. В принципе, наступает финальная фаза. Вот мне только непонятно, почему же. Э, точнее, мне даже непонятно не это. Мне непонятно, заехал ли э, парень на а Мы это упустили. Или же он до сих пор не заехал. если не заехал, то почему Но э, ответ на этот вопрос пришел только что. Потому что парень заезжает на свой второй пидстоп. И теперь вообще будет отставание чудовищное от э, Хлашевского, каким оно, собственно, и было, до э, первого пидстопа последнего. Итак, смотрим. Пидстоп команды Макларен вполне, да даже не вполне возможно, а на самом деле он и, похоже, и будет последним в этой гонке для этой команды. Ну, в общем-то, все нормально. Но посмотрите, где Халашевский. Халашевский сейчас проходит улитку. А парень только-только из нее. Ну, не только. Проходит шпильку, которая идет как раз за улиткой. Вот такое вот преимущество пилота Феррари. Правда, еще ничего не решено до, до конца гонки еще. Ну, по времени не очень много, а вот по дистанции, которую надо пройти, все-таки они же эту машину не просто так сидят в ней, и все-таки сейчас пилотируют. И пройти еще предстоит с пилотажной точки зрения не так уж и мало. Еще все может измениться. Хотя, с другой стороны, с точки зрения. Интересно, может быть то, что если измениться, то может быть это и не будет как раз хорошо. С другой стороны, я считаю, что в таких ситуациях, когда вроде бы кажется, что все уже решено, я лично считаю, что никогда в таких ситуациях не стоит забывать слова голоса Формулы 1 Мари Уокера. Его, так сказать, легендарная, если можно ее так назвать, пословица формуле 1 может случиться всякое, и это всякое обычно случается. А, так что посмотрим. Всякое может случиться. А, с другой стороны, может не обязательно случиться. А, я к тому, что если всякое может случиться, это не значит, что оно обязательно случится. А, ладно, не будем, а то я уже почти запутался. Никишин выходит широко, но я не могу понять, что это за поворот. А поворот это был... Ну, это вот середина второго сектора. Он по-прежнему на огромное расстояние опережает э, Бореева, и, знаете, по-моему, он его... Вот если бы он сейчас не ошибся в этом повороте... <сélок> <сélок> <сélок> да вон же он, Бореев, он его на круг сейчас обгонит, я вот почему. Вот, видите, там впереди машина, вот, это Бореев. А, по так что обладатель... Да-да-да, это точно он. Так что обладатель седьмой позиции в этой гонке будет сейчас на круг пропускать обладателя шестой. Что он, в принципе, наверное, сейчас и сделает. Но в этом повороте и сам Никишин уж как-то растерялся. И выходит слишком широко. Вот такой вот, вот сейчас как раз бы это было более очевидно. Вот такой выход из последнего поворота, что опарено полпозиции. Эммм. А -а -а -а. А возможно и победы, потому что, кто знает, может быть, тогда бы он сумел реализовать преимущество первой позиции. А вот с третьей позиции не получилось. Ведькает ли там Холошевский позади? Нет, все-таки еще не настолько. Не столько еще проигрывает опарин. А с другой стороны, все равно достаточно много. При равной физике в чемпионате это не имеет никакого, э, э, никак, никакой разницы, но, э, как я уже по традиции, уже третий этап подряд сейчас заведу свою пластинку, если кому-то интересно, то Апарин лучший представитель резины Мишлен на этой трассе, э, в то время как как раз Калашевский является лучшим представителем Бриджстоуна. Э, и что? А, Плешков, просто такая камера, я подумал, что кто-то сошел Сейчас бы, конечно, это было бы не, самый хороший, не самое хорошее развитие событий Нам сейчас как бы сходы не нужны Уже и так одно очко будет потеряно Ибо за восьмое место никто очков не получит Потому что восьмое место никто и не занимает Всего семь пилотов на трассе И Никита Богданков сейчас готовится сделать то, что пару кругов назад сделал Никишин, обогнать э, Артура Бореева на круг, но... Э, а Никишин уже пропускает его обратно, потому что заезжает на очередной пидстоп. Э, и вот э, даже при таких частых пидстопах, ведь тот пидстоп-то был совсем недавно, мы... но и Богданков тоже на пидстопе. Вот что интересно. Богданков, в принципе, идет на той же. А, он идет всего на одну позицию впереди Никишина, но вот за счет того, что мы сейчас видели, Никишина вовсе все не обгонит, потому что он ему проигрывает, ну, проигрывал круг до определенного момента. А поскольку до конца гонки всего ничего. И... интересно, пересекает белую линию, но. Забегая вперед, скажу вам сразу, потому что все-таки результаты известны. И сразу на... Какая оплошность на выезде из питлейна. Вот если бы сейчас была борьба за позицию, скажем, например, с тем же Ермаковым, это было бы грубая ошибка. Но Никишина тоже вводит. И что, с непривычки не справляются с заправленными машинами? Может быть. Вот посмотрите, где опарин, Заканчивает второй сектор. Вот здесь. И Холошевский прямо за ним. Прошу прощения, немножечко у нас такая техническая заминочка произошла, связана со мной, по моей но уж прошу простить. Кстати, пользуясь случаем, напомню, что если вы вдруг по какой-то причине забыли. Или смотрите запись с самого начала, напоминаю, что вы смотрите. Ой, гонку 14 -го этапа онлайн-чемпионата. Vfog Back in History, с вами по-прежнему портал Vfog.net, российский голос виртуального автоспорта. И продолжают гонку 7 пилотов из всего лишь навсего 9 стартовавших. С одной стороны не так уж. не такой уж и большой процент сошедших, с другой мы могли уви увидеть больше интересной борьбы. Но, к сожалению, и Евгений Баринов, и Дмитрий Семкин... Стали жертвой столкновений. А у Холошевского проблемы. У Богдана Холошевского проблемы. И знаете, э, достаточно банальная фраза, но я тем не менее произнесу. А я ведь это уже где-то видел. И где я это видел? А я это видел в Сузуке на втором этапе. Я несколько раз в гонке сказал, что Опарина может спасти чудо, и чудо его спасает. Лидер гонки Алексей Опарин, потому что у Холошевского дисконнект лицо. Э -э я имею в виду на лицо факт, <с сас> что его постиг дисконнект, ибо посмотрите, уже на круг будет об обходить сейчас Ермако, а Опарин то место, где Холошевский у нас застрял. Хотя Холошевский все еще числится лидером. Но это ненадолго, потому что вот сейчас его все-таки опален пройдет, точнее не его, а его... Этокий призрак. А вот уже, знаете, у нас Холошевского и нету даже его призрака. Шесть пилотов остается в этой гонке. Кажется, мы говорили о справедливости. Вот и Холошевский. Холошевского настигла Кара за стартовый поворот. И у нас новый лидер, впервые после как раз этого, после стартового поворота. Ибо э, с тех пор, как вырвал не, не совсем правильным путем холошевский лидерство в первом повороте этой гонки, так он его и удерживал с, до совсем недавнего времени. Э, ну что ж, в принципе, судьба гонки решена, на мой взгляд. А, таким образом у нас... Нет, я, конечно, не собираюсь сейчас запись заканчивать. Вы не подумайте, я докомментирую до конца. Конец, который, в общем-то, близок. Этой гонке осталось, по моим прикидкам, где-то кругов 10. Ну, в крайнем случае... Да нет, даже 15 здесь, наверное, не будет. Ну, где-то 12-13, может быть. Лидирует у нас Алексей Апарин на Макларен-Мерседесе. Вторым идет Антон Пришков на Феррари. И Алексей Ермаков идет третьим Это те, кто едут на подиум Далее а, Никита Богданков, Джордан Форд Далее Александр Никишин, BMW Williams И последним, теперь уже шестым Это уже три очка То есть уже мы говорим о том, что не зря он едет Но столько проигрывает а, Артур Болеев, Зелбер Петронос а вы знаете, я вот только сейчас до меня, может сказать, дошло. Какой все-таки сход Холошевского удар по Феррари с точки зрения Кубка Конструктора. Не только не получится отыграть очки у Макларена, наоборот. Но на Макларен сегодня еще больше отыграет. Я вам даже сейчас скажу, сколько. 8 очков сегодня Макларен отыграет, если все закончится так, как сейчас. А если вдруг... Скажем, например, сейчас опарин сойдет, ну, проиграет Макларен 2 очка. Это очень мало, учитывая, какое сейчас преимущество. Если, допустим, сейчас Ермаков сойдет, то 2 очка Макларен выиграет. Тоже, в общем-то, не самый удачный вариант. Вот если бы... Флашевский сейчас был лидером, потом Ермаков, потом Плешков, как. А, про, потом Папарин, простите, потом Плешков, как оно и было до схода Флашевского, то там бы для Феррари все-таки была бы перспектива чуть более радужная. Но э, что случилось, то случилось. И гунку продолжают, как я уже сказал, всего лишь навсего 6 э, пилотов. И глазами.. Антона Плешкова мы сейчас смотрим. И таким образом еще одну интересную деталь стоит упомянуть. Теперь Плешков уже становится лучшим представителем резины Бриджстоун на трассе. еще одну интересную деталь э, стоит упомянуть, это то, что теперь уже Макларен и только Макларен команда, которая обе машины сейчас имеет на трассе. Впрочем, опять же, вновь вспомним Мариокера, еще всякое может случиться. Конечно, не хотелось бы, чтобы кто-нибудь сейчас еще сошел. 5 машин это тоже не самый лучший вариант. Хотя, конечно, лучшие и 5, и шесть машин то лучше, чем Мельбун прошлый этап. Но все равно не хочется, чтобы кто-то еще сходил. Продолжаем наблюдать гонку глазами Антона Плешкова. Алексей Ермаков сейчас э, достаточно недалеко, вот он тоже начинает вот в этом повороте э, выходить на самую длинную прямую трассу, и знаете ли, мало того, что с, с ходом Халашевского э, Феррари не сможет э, отыграть очки в Кубке Конструкторов у Макларена, э, существует сейчас небольшая вероятность, что может быть и дубль, сумеют оформить пилоты серебряных стрел потому что все-таки антон плешков тоже еще может ошибиться а может быть даже и Алексей Маков сам сможет самостоятельно пройти его так а что Плешков Плешков сейчас проходит одного из зауберов это Артур Бореев, конечно же Потому что Дмитрий Семкин у нас все-таки сошел Алексей Апарин сейчас летит к своей очередной э, победе. Э, если я не ошибаюсь, пятый по счету. Вот. И остается <клесколько> немного кругов. И, в общем-то, сейчас борьбы на трассе уже пока нет. Кроме той борьбы, которую я говорил между Антоном Плешковым и Алексеем э, Ермаковым. Давайте посмотрим, вот сейчас Антон Плешков в этом э, повороте, который вводит на главную прямую, не на главную, но на самую длинную. А вот только здесь Алексей Ермаков. Да нет, вы знаете, все-таки не так уж он быстро его э, догоняет и, может быть, даже не догоняет вовсе, потому что, все-таки, э, отрыв достаточно, э, я бы сказал... Расслабляться Антону Плешкову здесь рано, но и особого беспокойства, такой отрыв, наверное, у него вызывать не должен. Никита Богданков спокойно едет на четвертое место, его лучшее место, учитывая, что, если я не ошибаюсь, в прошлой гонке, в своей дебютной гонке он вообще не доехал до финиша, по-моему, было именно так. Александр Никишин, у которого сегодня были достаточно, да и не только сегодня, проблемы вот с лагами, с интернет-соединением, достаточно, я бы сказал, традиционные для него проблемы, и, но тем не менее все равно едет на пятом месте, хоть и на предпоследнем, потому что вот на последнем месте этот пилот Артур Бореев, который только что пропустил на круг Второго пилота Макларена Алексея Ермакова. Артур Бореев проводит достаточно, может быть, отчасти слабую гонку. Но, по крайней мере, он доезжает, доезжает до финиша на шестом месте. И, скорее всего, пока все к этому идет, попадет в классификацию. Что для него, в общем-то, тоже успех, учитывая его скажем так неприятности в других гонках хотя на самом деле таковых по-моему было не очень много все началось с Фереса после вот этого столкновения которое Артур спровоцировал вообще получил сначала это была дисквалификация вообще до конца чемпионата Позднее, осенью, когда прошло уже достаточно много времени, перед этапом 2001 года эту э, дисквалификацию было решено, как бы, укоротить. Ему позволили выступить в осенних этапах с испытательным сроком. Э -э Все это началось в Хоккенхайме 2001, но там э -а, Артур провел просто великолепный старт. Какое-то время, м -м, можно сказать, считанные секунды, но тем не менее шел вторым, но потом... Э как-то гонка скисла, и потом он то ли доехал на низкой позиции, то ли не доехал вообще, я, к сожалению, сейчас этого э, не могу вспомнить. Что было потом? На этапе 2002, кажется, не участвовал. По-моему, не участвовал. Возможно, я ошибаюсь. И вот теперь э, только вот здесь идет на свой первый финиш. В общем... Я, возможно, что-то запамятовал, если я а в чем то вот в этом, скажем так, рассказе. Если у меня есть какие-то ошибки, прошу прощения, просто э трудно, знаете ли, все запомнить. Э -э ну что ж, вновь смотрим гонку глазами Алексея Парина на его Макларене. Э -э сколько у нас там осталось времени? Э -э ну что ж, не так уж и много до финиша, буквально... Буквально считанные круги, мне кажется, где-то 2, ну, может быть, не 2, 3-4 круга. 3-4 круга. Если не будет уже никаких аварий, столкновений, то, в принципе, пидстопов мы увидеть уже не должны. Поэтому сейчас, может быть, будет, учитывая обстановку на трассе, самая скучная часть. ДС до финиша. Вот разве что мы говорили, что, возможно, борьба между Феррари и Маклареном. За второе место, где сейчас Плешков выходит из улитки, Ермаков только входит в нее. Нет, отрыв может быть чуть сократится. Да нет, вы знаете, может быть он и не сократился, и он держится примерно на том же уровне. И если честно, я сейчас не вижу стремления Алексея.. от, от Алексея Ермакова, стремление обязательного, чтобы ты ни стало догнать на Плешковая часть это правильно, потому что э, третья позиция, конечно, не самая лучшая для Ермакова, но тоже хорошая, очень неплохая. И сейчас самое главное для Ермакова это принести очки в кубок конструкторов Махалару, которые помогут еще более закрепить и без того очень большой отрыв от э, Феррари. Никита Богданков все еще на четвертом месте и этому четвертому месту сейчас ничто не угрожает если, конечно, не возникнет никаких проблем а, там, например, с интернет-соединением или машиной но, в общем-то, будем надеяться, что этих проблем и не будет а, эм, так, где сейчас Никита? Он на стартовой прямой а Никишин только... а, а Никишин в улитке а, нет, простите, это не улитка да нет, это был выход из улитки, но опять же проблемы с интернет-соединением, вот, посмотрите, очень похоже на дисконект, и что? Нет, Никишин. Да, прерывается соединение, но все-таки держится и из... так ведь можно и не доехать. Как бы. Как бы у нас Никишин не разделил судьбу Холошевского. сейчас такой возможен вариант развития событий. Артур Бореев все еще шестой. Ну, в общем-то, он не, не в состоянии сейчас догнать э -э, ни Никишина, ни Богданкова, потому что проигрывает им больше круга. И скоро его на очередной круг обгонит Алексей Опарин, если, конечно, успеет это сделать, потому что до финиша все меньше. Э -э, на очередной круг уходит Алексей э -э возможно даже нет но ну, не предпоследний нет, еще где-то 2-3 круга а, более того Алексей сейчас как видите едет, если позволите такое выражение, в полпедали экономит, видимо, ресурс машины чтобы не загнать свою, свою серебряную стрелу и в общем отчасти поступает правильно учитывая особенно отрыв от Плешкова Отрыв весьма существенный, Плешков достаточно далеко, Плешков вот только начинает тот же круг, на котором Алексей Апалин уже на втором секторе. Более того, Алексей Ермаков вот только сейчас войдет в последний поворот, ну в принципе да, отрыв держится. И Алексей Ермаков еще и на пидстоп заезжает, вот так вот, мы считали, что уже не будет пидстопов. Но машина на вид цела, значит, пидстоп все-таки, скорее всего, плановый. Ну что ж, вот теперь уже, я считаю, судьба подиумных мест решена. Скорее всего, все так и финишируют. Нет, Богданков, конечно, не в состоянии сейчас догнать Ермакова. Но в принципе, скорее всего, так финишные места и останутся. Апарин, Плешков, Ермаков, Богданков, Никишин, Бореев. В принципе, больше ничего измениться не должно. Может быть, только проблемы с соединением у Никишина, но мне кажется, он доедет. На очередной круг сейчас, вот он, в улитке ушел Алексей Апарин. Посмотрим еще раз на время. Ну, может быть, два круга еще я не могу точно сказать. Ну, мне кажется, сейчас предпоследний круг. А, начал Алексей. А, никак его еще не начнет Антон Плешков. А, Ермаков теперь намного дальше от Плешкова. Потому что, как мы прекрасно видели, он заезжал на пит Стоп. Опять снос в улитке продолжается у Никиты Богданкова. Видимо, машина не настолько хорошо настроена, чтобы правильно проходить этот поворот. И, в общем-то, отчасти именно поэтому э, в один момент э, пропустил... Э, ух ты, что, проблемы с тормозами? Да вроде бы нет. Здесь откровенно промазал торможением Никита Богданков и... Э, вроде бы сохраняет движение, вот сейчас очень такой, э, несколько связка поворотов, где требуется от хорошей тормоза, и в принципе списывается нет, проблем с тормозами тут -то нет, э -э, но вот как раз проблемы в улитке э -э, в один момент этой гонки позволили Алексею Ермакову опередить э -э, Никиту, э -э -э. так, Никишин, Никишин все еще едет, и Бореев тоже, все нормально. Вот Алексей Опарин ушел, возможно, на последний круг. Если уж не последний, то, по крайней мере, предпоследний уже точно. Потому что, ну, просто уже, мне кажется, пора. Уже как бы гонки подходить к своему логическому завершению. Гонка была местами очень интересной, местами даже интереснее прошлого этапа. Но все-таки когда.. Перетон растянулся. Все стало достаточно однообразно, что, в принципе, типично для таких телехидромов, как Китай. И уже под конец, скажем так, разнообразие внесло только дисконнект Холошевского, да и то разнообразие лишь в плане событий. Ну, может быть, вот этот пидстоп Ермакова, который мы не ожидали, но ведь он, в принципе, ни на что не повлиял. А все равно Ермаков остался третьим, разве что... Еще меньше шансов догнать Плешкова стало. Ну да, в пол педали сейчас едет Ермаков. И он сейчас, наверное, единственный, кто это делает. Ну, может быть, еще можно посчитать Бореева, но Бореев-то не расслабляется, а скорее выкладывается наоборот. А вот, посмотрите, на очередной круг, видимо, недавно пропустил Бореев Никиту Богданкова, потому что мы вновь Богданкова видим впереди. В принципе, да, вполне логично. Скорее всего, именно это был как раз пропуск на круг. Так, Алексей Апарин уходит, по-моему, уже на последний круг. Да, это, скорее всего, будет его последний круг. И я предлагаю посмотреть этот его последний круг, то, наблюдая только как раз за ним, за Алексеем Апарином. Вот этот поворот «Улитка». Сейчас будет э, отрезок, который трудно назвать прямой, но, по крайней мере, на, почти на всем его протяжении газ в пол. Э, вот здесь э, достаточно, по-моему, медленная шпилька. Нет, я знаю, что она там, просто, по-моему, это самый медленный э, поворот трассы, ну, кроме самой улитки, конечно. Сейчас будет длинный затяжной скоростной поворот налево, затем чуть более медленный э, поворот направо право. Затем... Э, Поворот налево очень медленный и в следующем повороте налево уже разгон, газ в пол, небольшая прямая, торможение, медленный поворот налево. Выход на поворот, который, наверное, назывался булиткой, если бы не было улитки первого поворота. Этот поворот постепенно спиралью раскручивается, выводит на самую длинную прямую напрямую, где болиды развивают достаточно большую скорость 2004 года. Самая большая скорость на протяжении уикенда, напоминаю, была Алексея Парина, но я сомневаюсь, что он сейчас будет ее показывать, потому что он все-таки едет на, как бы уже, в расслабленном виде. Вот здесь, наверное, все-таки самый медленный поворот трассы, медленная шпилька направо и коротенькая прямая к самому к самому последнему повороту налево, среднескоростному. И что, финиш? Да. Это был последний круг, я не ошибся. И финиширует Алексей Апарин. Пятое, если не ошибаюсь, победа. И таким образом... Нет, я не помню, каково теперь будет состояние в таблице личного зачета. Борьба за Тейтол, но... Наверняка Алексей Апарин сейчас либо опережает Холошевского, либо очень близко к нему подбирается. Антон Плешков еще не финишировал На своем втором месте Место, которое, скорее всего, было бы третьим Если бы не дисконект Калашевского. Но и это второе место вполне логично и заслуженно Так как провел очень стабильную гонку Доехал до финиша Все нормально, второе место для Антона Плешкова Богданков уже финишировал, как, скорее всего, и Никишин Да, Никишин, в принципе, это такой поворот Да, Никишин финишировал вот Бореев еще, не финишировали только Бореев и э, Алексей Ермаков. Но это успеет раньше сделать все-таки Бореев. Да, Бореев доехал, я, к сожалению, не могу сказать. И все, финишировал Алексей Ермаков. Таким образом, все сейчас пилоты на финише. К сожалению, не могу вам сказать, и мы вновь смотрим глазами опарина, а который едет в Боксы. Я не могу вам сказать, насколько кругов отстал от лидера Артур Барейф и попал ли он в классификацию, но сейчас, когда все пилоты окажутся в боксах, мы посмотрим таблицу результатов, мы это там увидим, и вы сделаете, соответственно, вы увидите, попал ли Артур Борейфа в классификацию, ну, в принципе, мне кажется, с натяжкой, но ну, должен он туда попасть, и, в общем-то... Пора уже Значит, наших призеров А это, напоминаю, первое место Алексей их первое место Алексей Опарин, второе место Антон Пришков Все заглох мотор Ну, это уже не важно Третье место Алексей Ермаков Призеров ждут подиум, кубки Призовое шампанское А мы, значит, с вами сейчас будем Смотреть результаты Гонки Личный зачет, чемпионат и кубок конструкторов и на этом собственно у нас сегодняшняя запись закончится ну что ж, вот э, таблица результатов все результаты на вашем экране спустя несколько секунд появится таблица личного зачета чемпионата в Фокбакен Хистори. Далее будет Кубок Конструкторов. И, в общем, на этом нам с вами пора прощаться. В следующий раз мы с вами увидимся на американском автодроме Индианаполис. Знаменитая, так называемая, Старая Кирпичница. И там... Мы посмотрим на пятнадцатый этап э -э, чемпионата History, Гран-при США 2005 -го года, э -э, которая в реальной Формуле-1 прославилась э -э, знаменитым шинным скандалом. Э -э, единственной победой в том году Михаила Шумахера. Но у нас такого там не будет. Я имею в виду, что, конечно, может быть, победит и Феррари. Но э -э, у нас выйдут на старт и пилоты с Мишленом, так как... Все-таки таких проблем в F1 Challenge не будет. Э, у всех к тому же равная физика. Э, и посмотрим на борьбу за позиции. Наверняка это будет вполне интересная гонка. Также борьба за чемпионат у нас уже давным-давно обострилась. Э, вот. Посмотрим, что там э, покажут нам пилоты, команды. Ну и на этом... Пришла пора прощаться, увидимся. Мы с вами в следующий раз в Индианаполисе, как я уже вам сказал. До свидания.